Нахожусь возле острова Малый Гард. Расскажу, как в условиях каньона прокачаться силой реки. Для этого мы выбираем место, площадку с видом на реку. С видом на реку так, чтобы вы видели каньон перед собой. Ну, удобнее всего это делать на излучине реки. Выбираем площадку, садимся поудобнее, после чего выбираем в каньоне две крайние точки, на которые вы будете смотреть. Две крайние точки, на которые вы будете смотреть. Одна с одной стороны реки, вторая с другой стороны реки. Желательно, чтобы это были верхушки каньона. Верхушки каньона. Это нам понадобится для того, чтобы остановить внутренний монолог, для того, чтобы настроиться на реку, для того, чтобы настроиться на работу. Выбираем эти две точки и начинаем смотреть левым глазом на одну сторону реки, правым глазом на другую сторону реки. То есть на одну точку и на вторую точку. Через какое-то время вы заметите, что вы как бы впали в небольшой ступ легкое трансовое состояние когда вы заметите это замедление мыслей вашей задачей будет перевести все свое внимание с точек в одну конкретную точку в одно конкретное место в районе вашего солнечного сплетения переносим все внимание в солнечное сплетение Переносим все свое внимание солнечное сплетение, после чего просто начинаем дышать, после чего просто начинаем дышать и наблюдать за тем, что происходит с вашим вниманием, с этой воображаемой точкой в центре солнечного сплетения. Через какое-то время она начнет расширяться и сужаться. Со вдохом она, соответственно, будет расширяться, с выдохом немного сужаться. Ваша задача какое-то время так подышать. Понять, что вы уже наполнились, вы можете по тому, что вам будет не хватать воздуха. То есть, когда вы начнете уже наполняться, когда с вас уже будет достаточно, дыхание будет сбиваться. То есть, вы будете вдыхать и добирать воздух на вдохе. Добирать воздух на вдохе. Это значит, что надо заканчивать практику, встать, немного поразмяться, возможно, поделать жгонку, поделать какие-то физические упражнения, прийти в себя, поблагодарить реку. Ну и пользоваться тем, что вы от нее ждали.